Всем привет! Сегодня мы будем настраивать прокси IPv6.48 6 подсеть при помощи скрипта автоматизированного моего скрипта, вернее сервиса, который настроит вам прокси автоматически и совершенно бесплатно. Здесь все легко и просто. Скрипт работает, сервис работает на серверах от VPS Vili. Так что перед этим, конечно же, вам нужно купить сервер. Желательно перейти по баннеру, по реферальной программе и купить сервер. Операционная система Ubuntu 16.04. Debian 8 не тестил в последнее время. Лучше устанавливайте Ubuntu 16.04. Сейчас будем настраивать срок Восьмую подсеть. В VPS Ville она стоит 999 рублей в месяц также самый минимальный тариф сервера у нас стоит в районе так 499 рублей этого хватит вполне у них здесь дополнительные тарифы фарм плюс как видим здесь достаточно много оперативной памяти 2 гигабайта ну и цепу 1. что мы делаем мы заказываем сервер устанавливаем здесь ubuntu 16 четвертую также идет сразу моментальная регистрация тариф Farm Plus контактный телефон и ваше имя после регистрации вы получаете сервер, после этого вам нужно в разделе сеть зайти и заказать вашу 48 подсеть так как у меня все уже заказано у нас имеется айпишник, наш доступ по руту и наша 48 подсеть выделенная заходим на на сервис по настройке прокси автоматизированной забиваем здесь IP в четвертый адрес Так, вставить. 22-й порт по умолчанию. Руту логин по SSH по умолчанию. А, пароль от рута у нас вот такой в данном случае. А, вставляем пароль. А, сеть наша подсеть, именно 48-я, которую мы получили. Вставить. Выбираем блок 48, маску подсети. И количество прокси в районе, допустим, 500 штук. 500 штук, но в принципе этот тариф и потянет больше, можно и тысячу прокси создать. Так, почтовый ящик стандартный, создать новый прокси, а, тип прокси HTTP. Так, все данные мы забили, количество прокси, нашу потеть, смотрите, чтобы не было нигде пробелов лишних значений. Нажимаем отправить, и все у нас, скрипт заработал, сервис наш заработал, соответственно, здесь пошли наши логи. Что хочу в первую очередь сказать, конечно же, после получения подсети из сервера нужно убедиться и подключиться по SSH ну, через SSH клиент. Проверить, есть ли коннект с нашим сервером, а потом уже настраивать прокси через наш сервис. Ориентировочное время, я думаю, где-то минут 5. Здесь видим то, что идут обновления. Ну, подождем немножко, я думаю, уже скоро он настроит. Пока что можем перейти на нашу почту. Здесь уже должен быть и наш прокси-лист. отправил нам прокси-лист. И, соответственно, вот он можно его скачать. Скачиваем прокси-лист. И сейчас его прочекаем после того, как он нам настроит прокси. Как видим, у нас ярлык еще вращается. Но я смотрю, что идет выход из каталога ты прокси SRC говорит о том, что наши прокси в принципе уже настроены и можно проверять на чек открываем прокси чекер так я сохраню рабочий стол Докум... а, ну хотя можно из загрузок открыть а. прокси чекера от старлея он довольно таки хорошо чекает прокси в загрузке и здесь ищем тот файл который только что загрузили называется он вот таким образом ищем этот файлик так вот этот файл как видим, количество прокси 500, 550 потоков, тайм-аут 7,5, доступность на Яндекс. Нажимаем старт. Как видим, наши прокси валидные и уже чекаются. Тем самым за 5 минут, грубо говоря, мы настроили прокси IPv6 от сервера VPS Vili и можно сказать приложили совсем по минимуму усилий, не заглядывая в доступы на сервер SSH, не открывая консоль, мы настроили прокси у себя на сервере. Эту вкладку можем закрыть, она уже нам не нужна. Вот такой хороший сервис, который можете использовать совершенно бесплатно. Регистрируйтесь по периферальной ссылке. Это вам даст бесплатную консультацию в том случае, если у вас какие-либо возникнут вопросы или проблемы при настройке сервера. Инструкцию я также здесь прикрепляю. Это видео я прикреплю как инструкцию по настройке. В принципе, здесь ничего сложного нет. Также можете воспользоваться моим промокодом Proxic, который даст вам бонус 250 рублей на лицевой счет. И эти деньги можно использовать в дальнейшем на продление сервиса. Здесь, в принципе, инструкция, как воспользоваться. Нужно во вкладке «Баланс» нажать на картинку «Бонус код» и ввести этот код. Так что до связи. Надеюсь, вам эта инструкция понадобится, и вы воспользуетесь этим замечательным сервисом. На этом до свидания. Пока-пока.